Сохранить изменения. Один игрок. Так, э, сейчас надо это... Здорово всем. Да подожди, а играем в Эдди Хоров. Куклы, куклы, смотри, миссия. Может, другая есть? Давай первая, зачем? Давай, один игрок, поехали. Тут хотя бы бесконечный фонарик есть на этом, спасибо. Ну, это, по крайней мере, знаешь, все видно. Плотнее, да, мне ну да, она, по крайней мере, не так провисает. Ну, типа тут, конечно, не честные, скорее всего, 60 FPS, а скорее всего, 50. Что да блин, задолбала. О, сюда. Другие чепятые сон, мы же наверное, на время, на время, на время, на время, Бля! время, на время, на время, на время, на Из-за угла где-нибудь на время, на время, СТОЯТЬ КУДА Сгнила в аду, тварь Зв Звуки громкие, конечно, очень забей Языни Языни тупой дьявол не знаю, я не вижу Тихо Блин, тут сесть нельзя, прикинь. А, ну конечно, да, ключи чердака, я синхер. хер. И угораю Ты обсираешься сильнее, чем я просто. Стоять, куда? Куда, куда? Стой, стой, стой. Ну поймал? спасибо, Ну я кого-то, да, поймал какую-то куклу а, вон, ты, слева, а смотри, у меня разные куклы появляются, мне надо их сжечь одну за другой, типа, по очереди Вот, видишь? Так. Двигаются надо, может, положить души в них мы... Если ничего, то, может, я просто вижу вещи, потому что они держатся на чердаке Вещи их ты куда собралась, падла? Стой. Не с большой стрём то, что ты просто вот сейчас выйдешь а она прям справа будет стоять, ты, тварь. Yeah. За углом где-нибудь. Мне надо их как-то сжечь, а как их сжечь-то? Конечно, да. Ну, тварь, тупая. И, бюдер, Просто я думал, мы кажется, с тобой их не кажется, найдем. Кажется, да, кажется... да потому что а -а -а -а -а! иди в жопу, тварь тупая. А -а -а -а -а -а -а! Ну иди сюда, давай. Давай. Засей, я тебя не боюсь, гнида. Давай, иди сюда. Я тебя не боюсь, тварь позорная, давай. о хо хо хо блять? Ааа, боже мой! Какой же трэш? Ебать. Я в нее куклы кинул. Она за мной бежит, скотина! Да! Я не знаю, что он Да, я в нее куклы кидаю, она, короче, в этот момент, типа, отстает от меня на какое-то время. Ой. я на самом деле она нас очень интересует. Вот кто-то, Ну, бесполезная реклама, на самом деле. Капец, блин. Блин! Ой! Я забыл про прыжок, я забыл. А! Привет. Ты куда пошла? Стой. А. Что, блядь? Очень смешно, уроды. <звы> Почесал. Так все, ну, по... тебе не нужно это использовать. О! Ебать, ты маньяк! Ты что, дурак что ли? Уйдет меня? Не, меня не видел, ну просто, что такое. <смех> <смех> а, может, ручки, типа, его ты можешь дела? Ты куда пошел то <смех> Эм, чё? <смех> чё -то он, он меня... Не <смех> он меня, типа, испугался? Эм, мужик, Ёк твою мать! <связывая> <связывая> <связывая> Ой, тварь! А че он от меня убегал-то? <связывая> а у меня, у меня ест, да. посмотри. Потрясающе, спасибо просто. А во кладбище. Чё за Озеро очищение. Я нашел кладбище вон, видишь? Или это не оно? Да, да, да скорее всего. Вот надгробие. Да, вот, вот, вот, вот кладбище. На кукол из веток? А, вот, смотри. Кукла из веток. А, -а, -а ты что, тварь охренела, пошла в задницу, скотина? Да, он со мной бежит все это время, ты в это видишь? Что мне сделать надо, алло? Нет, мне конец, походу, да? Да, вот он. Блядь, пиздец. Иди в баню. Наебал чисто. Переигран. Сынок. Не, ну, чисто хуйня, блядь. А я не могу, типа, от него уйти, а он за... Тихонь, нет? нет, она не кидается. Вообще ничего не кидается. Ай, вот это вот на все эти колы меня... да, да, мне... Да, Не, чел, жопу, я не буду это делать. Не, на начал, но ну, я не буду Чит -чит. это делать. Ну, это хринч. Не, это, это хринч, согласен. Не, это ебанутая хуйня, чувак. О, господи, боже Ладно, сейчас я закончу запись